Удачи сегодня. Знаешь, я ненавижу криворуких соперников. Элита, страшна. Ты уж извини. Ты чего издеваешься? Как и я, мускатина. Я совсем не криворукий. Знаю, знаю. Хотя вот он криворукий. Зачем ты так группа?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 Решили устроить себе свидание прямо у нас на глазах. Чего теперь волноваться? Это же полный гейм-овер. Я ошиблась. Let Let Моему брату нравятся такие маленькие девочки? Нет, вовсе нет. Расслабься. Но мы очень на нее полагаемся.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 Ладно, понял. Подробности обсудим позже. И используем этот план. Как быстро! Где ты взял такого смельчака? Хозяин! Рис готов. <связи> Спасибо. Сходи-ка, мусор вынеси. Конечно. <связи> Эй, Хром! Откуда он тут вообще взялся? Так а ты что, его знаешь, что ли? Нет.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 Триста тысяч релей! 300 тысяч! Это недельная плата! Недельная плата? А можно их за год выплатить, а? Я все понял. Заработаю сам. Прости! Ну прости! И ничего им не говори. Мия. Мура. Чего тебе? Президент?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 Со всеми вопросами к нему. П Погоди! Я же шпион! Я лидер синего ручья на десятом сервере! Это долгая история. Я и правда для тебя, как невеста? Не там там кто-то не есть? Да нет, там никого. Кин, ты что-то скрываешь от меня? Нет-нет-нет! Совсем ничего не скрари! То есть не скрываю!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 Можешь проверить себя на Меццари и Алькоре рядом с большой медведицей? Чего это они делают? Воркуют? Они так близко! <свист> Эй, ты чего? Извините за вспышку. Просто все это время я фотографировала вас для отчета. Эй, ты ничего нам не говорила. Это же квакунаю! Что? <свист> Клинок <свист> тебя не слушается? <свист> да.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 Какое как крутое мое... имя! А, ну а эмбриона. мы вы эмбриона, ну как бы. Mm -hmm. Ого, вижу, вы проглодались. Позвольте мне угостить вас завтраком. Сейчас же пойду к стойке и сделаю заказ. Сейчас я покажу тебе. Свой новый прием. Эти точки вытягивают скрытую силу. Теперь все мои атаки будут в несколько раз мощнее.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 Моему любимому мужу. Вот что. Не ври! Учитель. Вы до такого дошли? Ты не так понял! Я не собираюсь геройствовать в парике! Профессор Кусена, Геннесс на связи. Нужен срочный совет. Нет, дело касается серьезной проблемы учителя Сайтама. Помните искусственные волосы из усиленного материала? Учитель Сайтама! У вас есть планы на следующую среду? Не пытайся подсадить мне волосы из усиленного материала без разрешения, понял?